По стране свои дают Но авторскую песню не поют Теперь давно другие времена И под гитару песня не нужна И даже говорят из-за угла Как с гитарой у костра Всю ночь мы пели песни до утра И голоса друзей в лесной пиши И не для денег пели, для души Улыбка. Только однажды я видел, в небе акулы летали, были все черного цвета и цели. Реально Раз-два-три, раз-два-три, раз. Раз-два-три, раз-два-три, раз. Раз-два-три, раз-два-три, раз. Темной ночью подъедет машина. Хлопнут дверки железной доской. ближе ближе вы не бойтесь это за мной что я сделал и в чем я виновен да ни в чем надо в шею, От него столько бед и невзгод, Чтобы те, кто жирует, Стал нищим и богаче Стал русский народ. Не дыша, вы взглянете Украдкой за навесочку сдвинув чуть-чуть, Как меня трое в штатском уводят Навсегда в неизвестную жуть. Все осталось в России как прежде. Только год стал 2007. -й. Не иди никогда против власти, если хочешь остаться живой. Но чтоб совесть совсем не завяла. Чтобы вы не забыли тот час, И от этого невольно По спине пойдут мурашки Это там с магнитофона Что на полную врубили В жизнь врывается Высоцкий Значит, помнят, не забыли Это там с магнитофона Высоцкий, значит, помнят, не забыли. Я остановлюсь невольно. Песня, наполняет души. В ней такая мощь и сила лечит словом наши души. Этот мир не так устроен Как хотелось бы, поверьте Он успех имел при жизни А признание после смерти Этот мир не так устроен Как хотелось бы, поверьте Он успех имел при жизни Кольщик, весь зашелся от рыданий Никогда нам в гости к Богу Не бывает опозданий И заплаканные лица Горем согнутые плечи Говорят, что все проходит только разве время лечит и заплаканные лица горем согнутые плечи Говорят, что все проходит. Только разве время лечит? Ухожу, но голос слышу, Не кончается кассета. Прошедшие концерты Не достать уже билета Только волки скалят пасти И уходят от погони И несутся вдоль обрыва Привередливые кони Только волки скалят пасти И уходят от погони и несутся вдоль обрыва привередливые кони. Два простых мужика, два соседа каждый день наливают в стакан, одного называют. Серега, А другого зовут Таракан Одного называют Серега А другого зовут Таракан Я сначала все думал, что кличка А потом вдруг случайно узнал Он фамилию носит такую Очень странную я бы сказал, он фамилию носит такую, очень странную, я бы сказал, У него вечно пьяная морда. На уме каждый день лишь одно, Как бы взять с самогона бутылку, А ским пить, так ему все равно, Как бы взять с самогона. Бутылку, а с кем пить, так ему все равно. И сидят, и гундосят, гундосят целый день, а о чем, не понять. Ох, и любят они погундосить, вот чего уж у них не отнять. Ох, и любят они погундосить, вот чего уж у них не отнять. Ну, Сергей, тот работает все же. Это мне мой знакомый сказал, Таракан же не любит работать, и соседку уже доканал. Таракан же не любит работать. И соседку уже доканал, И ругала его, и стыдила. Только словом его не пронять, вроде выгонит, а завтра снова, С пьяной мордой припрется опять, Вроде выгонит, а завтра снова, с пьяной мордой припрется опять. Вот таких алкашей, ни словами, ни лекарством не надо лечить, а ремнем их по жопе, по жопе, Чтобы знали, как сволочи пить, А ремнем их по жопе, по жопе, Чтобы знали, как сволочи пить. Так, как предполагали они И мимо бездарно прошли Их самые лучшие дни Что жить надо всем не спеша Что главное, это душа Совсем поймут, как мелок ничтожных быт, что в жизнях одна суета, но путь к исправлению открыт. От жизни, что прожито зря, и истину просто понять, ведь все, что накоплено тут, на небо, увы, не поднять. Что мир весь устроен не так, как предполагали они им мимо бездарно прошли Их самые лучшие дни Что жить надо всем не спеша Что главное это душа И то, почему он грешит, А деньги лишь только обман, И лишь заблуждение финал, Ведь главное все же внутри, Но разве кто душу искал? Согласия и в стране везде безобразия, сплошь вокруг жилье. Да преступники от законов божьих отступники, как тут честным быть, справедной душой не сломаться как если не слепой если в сердце боль за людей давно рассмеяться бы да только не смешно как Россию мать от беды спасти развелось у нас много не хрести, ты пошари рукой, там, где роща та, Да березкой им, да поперек хребта, чтобы знала шваль, кто хозяин здесь, Чтоб слетела с них, Крутизна и спесь, Чтоб братва тебя. Не смогла достать, Ведь в твои года Рано умирать. Ты на сцене был Мужиком простым, А в сердцах людей Словно брат родным. А во власть пришел, Волю показал И врагов нашел. Кровать Нам бы жить, дожить, да да растить хлеба, но счастливым быть не дает судьба. Только все-таки жизнь прекрасная. Баня в пианицу. Морда красная. Возвращаюсь я домой Но пусть духами пахну Женскими и водкой Но зачем ты бьешь меня По голове Как преступника Чугунной сковородкой Вроде повод психовать я и сам тебя уже к столбу ревную На гитаре песни про любовь пою На работу уходя, тебя целую Но пусть под утро возвращаюсь я домой Духами пахну женскими и водкой Но зачем ты бьешь меня по голове Как преступника чугунной сковородкой Хоть бы раз какой обрадовалась мне И ласку, я с тобой живу, как будто на войне. Надо срочно покупать стальную каску. Пусть под утро возвращаюсь я домой. Пахну женскими и водкой, но зачем ты бьешь меня по голове? Ну как преступника чугунной сковородкой? Я с тобой увидишь точно разведусь. Череп мой не выдержит однажды. Вот на зло тебе уйду и не вернусь. Лучше сдохну я от голода и жажды. Пусть под утро возвращаюсь я домой. Пусть духами пахну, Женскими и водкой Но зачем ты бьешь меня по голове Как преступника чугунной сковородкой Взял из рук твоих гитару Был он не такой, как все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 Желтева в саду. Когда с нею не будет теплее. Да, я погиб, но ты не жалей, не грусти Осень. Суждено все в руках у Бога Неотмеренно своя каждому дорога Под ногами снег хрустит, каркает ворона Крест тельной, на груди, свечка дайкона Кладбище далек Весь устель от розы Что-то в этом Январе Сильные морозы Открывайтесь, небеса Ангелы, летите Жил на свете Человек За грехи простите Это правда Бредные привычки И сгорела жизнь его Словно стох от спички Не нашел, не накопил Все раздал, что было Был веселым, жить любил И не смотрел уныло Он друзьям всем помогал И в их верность верил но когда пришла беда, все они за двери. Ты не верь, красивой сын, мама говорила. Да, красивая была, только не любила. Незнакомые совсем похоронят люди, и никто их никогда. Кто-то не осудит, кто-то речь произнесет, да добром помянет, и при ясном небе гром, подтверждением грянет, зазвонят колокола переливным звоном, и в могилу гор земли бросят все с поклона. Вот еще одна душа вознеслась на небо. Водки на столе, стакан, до кусочек хлеба. Водки на столе, стакан, до кусочек хлеба. Водки на столе, стакан, да кусочек хлеба. Водки на столе, стакан, да кусочек хлеба. Чтобы жизни бестолковой миражи Разозлившись на судьбу, не проклинал. Там, где ты живешь, всегда лишь весна. И сады, куда ни глянь, и цветы. По ночам восходит полная луна. И сбываются все сказки и мечты. Люди там лишь только добрые живут, И не ведают ни зависти, ни зла. И последние друг другу отдадут, И идут у них нормально все дела. Никогда холода не бывает никогда теплых дней, И не светит ночью ни одна звезда, Скучий ветер пробирает до гостей. Ну а люди там похуже зверей, Водку пьют и дерутся. Между собой и других обманет Тот, кто хитрей И доволен будет жизнью такой. И вот там, представь себе, я живу. А зачем живу? Не знаю. Ответ не пойму. То ли во сне, то ли наяву И почти поверил, что счастье в жизни бестолковый миражи, разозлившись на судьбу Когда вызвали к врачу, было очень скверно И на ногу я хромал, но сидел, наверное, Через толстые очки Что, раз такое дело, Можно этому врачу доверяться смело. Очень умный он на вид, Гений, ну и богу, Что-то стал писать, А сам смотрит все на ногу. Описал и говорит, почесав затылок, вы сходите на ремге, сделают пусть свинек. Я спасибо говорю, начал подниматься, но потом подумал, а зачем мне просвещаться? Говорю, в чем нога? Вы уж извините, у меня живот болит, ну, а он... Идите! Ничего не понял я. Говорю, простите, а зачем мне ваш рентген? Может, объясните? У меня живот болит. Это вы поймите, а он, повысив голос свой, говорит «Идите!» Нет, ну это черти что, да что вы в самом деле, а? Посмеяться надо мной, может, захотели, да у меня понос три дня. Это вы Поймите, а он как закричит, я сказал, идите! Ах ты, сволочь, лысый пень, терапевт проклятый! Значит так ты лечишь всех! Ай, болит очкатый. Все как дам, блин, по башке за твое лечение. Все в натуре у меня лопнуло, терпение. Я смотрю, людей совсем ты не уважаешь. А зачем же тут сидишь? А деньги. Получаешь, только вот не на того Ты сейчас нарвался Вот придурок, вот козел. Да чтоб ты, обосрался! Пьются в лапы Все здесь уважаю Ту, что так любима Всю деревню поет Бабка Серафима Перепьет любого Мельник наш Петруха даже бочки мало для такого бреха. Нету ему равных в этом виде спорота. У него с рождения ох, большая морда. Под два метра роста. Богатырь моха, кулаки большие, Да с головой плохо, и хоть пьет без меры, Да махорку смолит, но одним ударом И быка снох Кузнец наш Федя Мышцами играет Сразу две подковы Запросто ломает Ну а как напьется Так озорничает Похваляя сила, Лошадь поднимает а наш поп медофий, проповедник рьяный, К бабке ходит хмурый, А уходит пьяный, И повеселева шей, и девок он пугает, Их по всей деревне, как петух гоняет. Как-то мужики все Наши выпивали О делах в деревне Громко рассуждали Чужака вдруг видят Вид какой-то вздорный Сам в одежде белой Только пояс черный. Выбежал тот Федя Вот за ним Петруха И спешил Тимоха Раз заехать в ухо И кричал Бедофий Ну-ка догоните Отпущу грехи вам Только поучите Только незнакомец Их не испугалось карате, как видно, Долго занималась. Замелькали руки, Замелькали ноги, Пыль столбом поднялась Посреди дороги. Упал тут Федя, а за ним Петруха Получил Медофий пяткой прямо в ухо И лежит без чувства богатырь Тимоха Крепко всем досталось, кончилось все плохо И сказать осталось то необходимо получила также и бабка Серафима и надо надо Где нету причин, я тебе ни к чему. Ты нормально живешь, у тебя сто подруг. Я знаю, что есть то ли муж, то ли друг. Осенью в саду. Пола желтая листва И казалось, что Зима взяла свои права Зацвела сирень Не для того Понятную грусть Я заметил в глазах И смущение твое И еще дрожь в руках Ты спросила меня А куда ты идешь? Может быть как-нибудь И ко мне ты зайдешь Осенью осенью Редактор субтитров Зачем этот сон и приснился к чему? Я хотел бы, чтобы он повторялся бы вновь, То ли просто обман, то ли просто любовь. Я хотел бы, чтобы он повторялся бы вновь, То ли просто обман. Бог таких соседей, как специально подобрал, Уж лучше жить среди медведей, я бы навряд ли возражал, И что не день у них, то пьянка, И брать, и драки сущият, С утра до вечера гулянка. Черт поймешь, кто виноват, И черт поймешь, кто виноват, кто не сидел и кто сидели, все вместе за одним столом, И пьют, а что же вы хотели? От музыки трясется дом, Без мата пьяная хозяйка, Не может слова там сказать. Она, отпетая лентяйка, И может жопу показать, И может жопу показать. И стекла битые летели, И ссал с крыльца один чувак, Свою собаку как-то съели, Но вот не помнят, что и как. Их дети мало беспокоят, что завтра в школу надо спать, то драку вдруг они устроят, то громко начинают ржать, то громко начинают ржать, на на на на на на на на на на на на на на на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 а утром самогон достанут, Вот так соседи и живут. Их за людей не принимаю, За эти пьяные дела. Но иногда я понимаю, Без них бы скучна жизнь была. Без них бы скучна жизнь была. И много палаток и туманом скрытый Владивосток среди сонных разноцветных палаток ранним утром я был одинок. Сыпался еще мой приятель, и, наверное, ему снился сон про девчонку с голубыми глазами, Вечера с ней познакомился он. В девчонке он пел под гитару Удивлялся вдохновению я Изо всех сил для нее он старался что же раньше так не пел для меня, и летели из костра в небо звезды, В тихий вечер с золотой луной, И ушел я вдоль по берегу тихо. Недовольный почему-то собой. Помню море и много палаток, Август месяц, суббота была. Звон гитары, над морем туман. И это девчонка. Кому-то все простить, любя. И словом душу не согреют, Живут лишь только для себя. И ты была такой когда-то, Счастливой ты была. Чужие люди не узнают, Как хорошо родными быть, Как с полуслова понимают, Как быть любимым и любить, Ты была такой когда-то. Посмотреть, что почем, самого торговать не заманишь рулем. Надо к слову сказать, что штаны обносил. если б кто продавал, я, пожалуй, купил. Вот иду и смотрю, все китайское, Блин! Может думаю я, мне пойти в магазин, но увидел я вдруг. Весь прилавок в штанах, и что их продает толстый парень в очках. Он хотел бы одеть В те штаны всех людей, За всего ничего, за две тысячи рублей, И штаны хороши, и размеры по мне. Только с парнем в очках Не сошлись мы в цене Я ему говорю Скинь немного толстяк Но он мне в ответ Не могу мол, земляк Я тогда говорю Но ну, цену слишком загнул Он поправил очки Закурил И зевнул Говорю, ты теперь Заработай, пойди, очкарик в ответ Денег нет, отойди Я про совесть ему только парню чихать И не хочется мне те штаны уступать И на слово наглец он ответил мне хам Ну не выдержал я ему по очкам А когда люди мне стали руки держать Крикнул я, будешь знать, как штаны